Так, как эзотерически помочь человеку у которого болит зуб необходимо представить будто зуб болит как будто чаша гудит и необходимо вот я ее сейчас представил эту женщину и прикоснулся и остановил этот звук при этом представил будто там где у нее болит этот зуб я вижу подкову беру подкову у нее и отбрасываю ум ма ум хремах у хремах у хремах у хремах и теперь 20 минут и перестанет ваш зуб болеть. Вот я вам и помог.